Нет, сейчас про другое. Куда ты лезешь? Ну куда? Подумай вот о чем. Он, безусловно, не мудак. А только... Мудачок. Он под мастерью, он птенец, котенок, так дрожит наедине, ты шепчешь, не робей. Какая прелесть, боже мой, реснички, как в кино. И ты одна ползешь домой из химок в строгино. А завтра утром новый бой, мужайся, Жанна да. Он так беспомощен с тобой, какой же он, гудак. Он так беспомощен, когда цепь ноты форс-мажор. Все как с гусика вода, он дед. Наверное, птичий гриф. И ты стремглав к нему летишь, писатель. Лечебный стрим. Давай, крутись, танцуй, лечи и не грузи собой. Ведь у него есть сто причин. То насморк, то запой. Получишь ты за это все по розовым очкам. Но если новичкам везет, свезет и... Мудочка.